Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, я эксперт в области здоровья и красоты швейцарской компании «Вивасан». Я как и сижу и хочу остаться здоровой и красивой. Конечно, мы знаем, что нужно для ухода за кожей. Это очистка, питательные вещества, расслабление мышц. Все это у нас есть. Можно, конечно, запланировать несколько походов в косметический салон, но салоны закрыты, да и наклад А хотите иметь свой персональный салон красоты? У меня в руках ультразвуковой массажер, который усиливает действие крема в несколько раз. Наверняка вы слышали о таких приборах. Чем же отличается массажер, который рекомендует компания Levasan? Главное, он безопасен, простой и мобильный в использовании. Почему именно ультразвук, спросите вы? Да потому что именно ультразвук усиливает проникновение активных веществ любого косметического и лечебного средства. Массажер сочетает в себе 4 режима. Это 4 разных процедуры в салоне, которые несколько раз дороже, чем стоимость одного массажера. Первый режим – это ионная очистка. Глубокая очистка пор лица, удаляется микроскопическое загрязнение, невидимое глазу. Применяется ежедневно, утром и вечером в течение 3-5 минут. Очень важно, первое, провести демакияж, и второе, обязательным условием использования ватного диска. Ватный диск прикрепляется к ультразвуковому массажеру. Наносится очищающий гель. По массажным линиям мы очищаем кожу лица, шеи и область декольте. Затем смываем и далее тоником доочищаем нашу кожу. Итог. Кожа будет подготовлена к проникновению активных ингредиентов какого-либо косметического средства. Второй режим это ультразвук активизирует кровеносную и лимфатическую систему, устраняет отеки лица, дает лифтинг-эффект, улучшает тонус кожи. Именно в этом режиме можно использовать наши лечебно-профилактические средства, такие как крем Тимьян, пц 28 и другие. Тонким слоем на влажную руку мы наносим крем и используем массажер. Третий режим – это электромиостимуляция омоложение лица без хирургического вмешательства пассивная гимнастика для лица идет проработка глубоких мышц для получения более упругой и потянутой кожи уходит усталый вид мешки под глазами при систематическом использовании дальше уходит нависшее века и этот режим прекрасно подходит для лечения акне. и четвертый режим это мой самый любимый это тепловой режим. Этот режим проводится в вечернее время суток после трудового рабочего дня для идеального расслабления мышц лица, то, что нужно, чтобы уменьшить морщинки. Если вы все делаете правильно и систематически, результат заметят все. Когда закончится самоизоляция, ультразвуковой массажер можно использовать в поездке. Буду рада ответить на ваши вопросы. Звоните, оставайтесь дома и берегите себя.